Зачем Вы так сложно? Попали в технические помещения. Ножка моей... Таких железок мне еще не попадалось. Это что за ведроиды, блять? Да что ты говоришь? А я то думаю, почему мне так будет? Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Let's Games, мы продолжаем с вами играть в Atomic Heart. У нас уже новая часть: зона работы магнитных полей. Короче, мы победили Жиху. Вы можете использовать. О, -о, О, новые загадки подъехали. Мы победили Ижиху, и спустились в комплекс. Мы не смогли в этом комплексе ничего открыть. Напомню, что вы можете менять полярность магнитных модулей одним ударом <смотрен> вашего шокера. Так я уже это сделал. Я решила столько аккуратно двигаться. У патронов. Замечательно. Товарищ майов, вы уже проникли в комплекс ВДНХ? Пошел Частись. нахер. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет таких навыков. Это ваша компетенция. Тогда несуйся подруг. Подожди. Я просто смотрю, на что можно залезть Так, ну вроде бы Вот на эту можно стать. Угу Тихо-тихо-тихо Блять, Серег, ты че? Натуре, Серег, ты че? Серег, ты че? с разгона блять не получилось с разгона бля вот опять очередные загадки нереальные есть опять вот это вырубаем теперь здесь мы просто прыгаем и делаем вот так все супер рафики валяются на палатах Пола, палатях ничего не оставляй не укрепленным опять эти уроды усад. ну куда же без вас блять вот я с тобой полностью согласен насчет уродов усатых сколько можно блять сохраняйся Да как он меня бесит А можно как-то сменить у пистолета Никак Смотри, тут замок, тут дверь В эту дверь не пройти, соответственно, нужно будет на замок идти Лады Есть Есть, как говорится, бля, снимай замочек Пальчиками я нормально щелкаю Ага, ага Так, запчасти Бля, вот я, конечно Не знаю, сколько у нас времени уйдет на прохождение Надеюсь, не, немного патроны для калаша Калаш я так до сих пор не сделал, классно, да? Зачем тут вообще этот грёбаный лабиринт? Система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического а -а -а. университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастрофы? Вот так. В том числе. Но главное назначение амортизационной системы это ее обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего... Примера... дружелюбных? Круто. Наука это сила, тут не поспоришь Нам бы еще как-то найти путь через это гребаное магнитное царство Так, здесь что-то есть Ага, я могу там вон подняться выше Но они меня наверное раздавят Сюда я могу запрыгнуть? Не, не могу. Так, подожди, давай-ка посмотрим, что с этой стороны. На нахуй. Саты уебок. Шапки были, костюмы были, сапоги были, плана не было. блядь. Да мы с напарником тут работали на магнитах, и каждый день боялись, что нас по недосмотру за зимы. Носили штаны прорезиненные, таблетки пили, фольгу под впихали, чтобы не разорвало магнитным полем. А Ф фольга а зачем? Тебя да не роботы, а не дальновидность. Нужно было еще и запастись оружием. Понимаешь, Не в роботах проблема А в плохой подготовке Блять, согласен Нет, нет, нет Это оправдание слабых Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе все, что может пригодиться Каждый патрон тратится ум. И от убежища до убежища перебежками Никуда не без нужды Как же скучно жить по твоему совету будет Согласен Зато будешь делать как я Дальше проживешь Есть в этом маленький логический проем ну, тебе, конечно, видней. <смех> а это кто там, блядь, раком стоит? Не понял. Опускайся. Смотри. А -а Давай-ка залезем вот на эту. Ага, не могу залезть на нее. Это должна сейчас подняться выше.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 Это пойду, да нет, это на самом кровь, деле, тут все, все, все как-то как непонятно, боюсь, на самом деле товарищу Молоду, нет дела до количества жертв Впрочем, как и товарищу Сеченову Чего? Ты что че несешь, перчатка? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас Правильнее будет сказать, что это мы, товарищ майор Делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас Да, согласен Но меня послал академик Сечен Не спорю, но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор Да я и так Севчонку, смотрю на нее И товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое Не вышла за пределы предприятия 3826 И не стала известна всему миру Потому yeah. что всему миру не докажешь, что во всем виноват Еще одна дверь без замка Раз, где тут рыли? На стенах я ничего похожего не замечал И что, блядь, делать? Так, а как дверь тогда открыть? Так, это на всякий случай, если я упал, правильно? Да, это на всякий случай, если ты упал. А, блядь, ты вы прикалываетесь. Смотри, видишь? Вон она Она вот здесь Вон она на стене Надо туда когда то попасть Блять, вот эти загадки Они конечно вымораживают Как это я сразу не обратил на нее внимания. А, ну, тут легко. Поменять этим местами и поменять вот эту местами. Все. Так, как назад прыгать, я помню. Дверь открылась? Дверь должна была открыться. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Сохранение. Сохранение Роботы есть? Патроны для дробовика есть? Два патрона. Чудесно, блядь. Чудесно. Так, мне туда. Посмотрим, как работает. О, пиздец. А, смотри-ка, здесь две полярности Это И вот это Ага А если мы попробуем <связать> сейчас вот так Ну Подожди, это просто Манекены усатых Есть Теперь Давай-ка выше поехали Теперь давай-ка ниже а, нет, говно получается. Теперь сюда. Теперь сюда. Теперь сюда. Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию врагам, да. и все пропало. Сюда. Сюда. Сюда. Мир спецназ или ответ аргенту, подчиненный лично Сеченов. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые найдут тут порядок очень быстро. Вам ли не знать? Ну Но... это же смысле... Я тоже не знаю. Ни хрена не понимаю, почему тогда так все сложно. Ебучие Потому пироги. что Академик Сечинов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот, он делает все чтобы никто в правительстве не узнал о случившемся. Как вы думаете, так, почему? Так, вот еще одна дверь, Сергей. Потому что недоброжелатели отберут у него коллектив. Сейчас, когда уже все изобретено, создано и построено, рулить коллективом может любой чинушин. Именно все уже сделано. Осталось лишь устранить сбой и нажать на кнопку. Гении, да. творцы, инженеры и высококвалифицированные рабочие сделали свое дело. Дальше осталось только пользоваться плодами их трудов.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 Что уж тут про весь остальной мир говорить Вы совершенно правы Уровень так, сознательности я, наверное, населения планеты Недостаточен для запуска коллектива Высшее Блядь. руководство СССР понимает это Поэтому у партийных и государственных лидеров Сюда коллективе Будут особые полномочия Превышающие возможности обычных людей Ну и что в этом такого Лично? Так всегда и было Точно всегда было именно так? Ой, блядь. Или же все-таки всегда был один непререкаемый лидер, под дудку которого плясало политбюро, совет министров и так далее? Блять, сколько можно? Тоже Я хочу сказать, что вход в коллектив осуществляется при помощи негроконнекта. Устройство мысль? Это общеизвест. Для Опа, чертеж. существует чертеж. Снежок. Но для привилегированных руководителей созданы эксклюзивные коннекторы. И вот из-за этой мелочи тут все захлинило? Сложно тут у них Да можете подняться на поверхность прямо вместе с зеркалом Да уж само собой Я быстрее нерваны достигну, чем обратным путем вернусь Это точно Так Как бы здесь Не, не работает так Блядь, а вот это пи пипец. Наверное, лучше вот эту сюда. О, получилось. Твою мать, это что? ФТНХ, с а я скоро. починил, да. Я уже в комиссии не приземлилась, значит, время еще есть. Не мешай работать. Мне так и Сеченову, что его вопрос мешает вам работать.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 Блядь. Это ненадолго Скоро все исчезнет. Тут я ничем не помогу. Прощайте. Это точно. Бля, необычно вот эти все разговоры, конечно. И мы постоянно получаем достижения, некромант и оно постоянно обновляется. Смотри, тут есть дверь с замком. Который я не знаю Надо его где-то найти Возможно у кого-то лежал Но это вот эта дверь, правильно? Что там есть? Ну, по факту там нету нихуя Но он если у кого есть, то у какого-то человека, скорее всего То есть в теории поискать рядом труп. Да заткнись нахуй. Поискать какой-то труп. И возле трупа должно быть, наверное, будет лежать код Возможно, даже в этой комнате. Смотри, вон есть вентиляция. Пойдем. Я, правда, не знаю, что мы можем тут найти. Опа, патроны. Патроны это хорошо. У него ничего нету? Возможно, просто у него кот бы лежал. И здесь трупы. Да, везде трупы. А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот официант который обслуживает убитых им же людей. Пришибут вам. В данный момент робот не висит. Можно получить руку без боя. Ключ! Я подобрал какой-то ключ? А, или он просто попытался вылететь, но не вылетел. Так, что за рука? Рафик, кстати, пожестче. Я эту дреть живой не оставлю. Ебать Нихуя себе А как Рафика убить-то? Вы понимаете, что Рафик сильнее обычных роботов? в 10 раз. Какой серафик добрый. Какого хера. Хотя он сейчас что-то нифига не добрый. Он говорит, забрать руку без боя. Забрал, проверяй. Мне нужна Элеонора, детка. Мне нужна Элеонора. Я хочу сделать улучшение. Я думаю мы какой-нибудь халаш точно уже можем сделать Мы очень много налутали Особенно сейчас Еще здесь Тот я не могу попасть Он там за стенкой, я не знаю как в него залезть Давай открывай Есть Идеально Найден щебетарь надо будет послушать. Так, а что за рука? Элеонора! Зая! Опять ну погоди. Оружие. оружие, оружие, оружие, оружие. А, для калаша нужен рецепт. Ибись. Можно доминатор сделать. Или не будем его создавать пока что. Давай пока не будем. Так, патроны для калаша можно оставить. Хилку можно забрать. Блять. Майор Ару. Как калаш получить? Так, тут мы просто грейдим персонажа дальше У нас нейрополимера, кстати, очень много Сопротивле... а, Способность сопротивления элементальному урону Нормально, мы все выкачили. По-моему, очень хорошо получилось И здесь я предлагаю Стоп, назад э -э -э по по по по, -по, -по Боеприпасы, вот немножко боеприпас отлично немножко 49 то что нужно просто пусть будет терешкова флексит? на терешкова вроде как хорошая по-моему, он же сказал, что да, да, да, да, да, да, да, нам как раз рассказывал, что робот Терешкова независимая Она не подключена там к какой-то этой сети и она не взбесилась И она нам в теории даже помогала, когда мы шли вместе, когда ее засосало к херам собачьим Поэтому, я думаю, мы Терешкову сейчас еще найдем И это явно не та Терешкова, с которой была с нами Хотя, возможно, коллектив у них один. Ну, в плане разума коллективный. Ничего у него нет. Дай-ка я бегаю. Подожди-ка. А, этот замок, да. Этот замок я не открою. Я Досту хочу э -э ствол качнуть. Но я хочу... В топоре... В топоре не сокрушительный удар, а мощный рубящий. Да. все пока все так улучшили лезвие рукоятка давай рукоятку тоже улучшим все ну то есть у нас уже топор как-то посильнее повеселее будет У Хорошо, вот это то, что нужно. Как она работает? Поднесите их к моим нейросенсорным контактам. О, -о, -о, -о. мультик что активирован. Заебись. Главное не сломай, блядь. А то ты ж можешь. Зал информации. Чё, следующий босс? Ну, красивый зал. И что теперь? Терешкова. Спасибо, что выручили. Без ключа я, как без рук. От... Это отсылка на ту Терешкову, которая Мы там лежала. Или сломали? Система самовосстановления полимерных соединений. Терешкова новейшая модель. В я создание участвовала настоящая актриса и космолавка Ну вот, я же говорил Что мне пофиг, так пофиг, веришь, нет? Другое дело А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь дорогие... Можно, не надо Угомонись Так, еще Элеонора А зачем мне с Терешковой? Там... У него что-то подсвечивалось, но ничего нету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 Выполняя приказ робота. Вы отдаете очень странный приказ. Ну а что делать? Нам все еще нам сказал. В комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвоем Блять, Черешкова. Кажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как мне доказать, И как что я, я человек? Я должен доказать тебе, что я человек. Харагири, что ли себе сделать? Пройдите тест Дарвина! Докажите, что Убийца, блядь! Человек... Чего? Какой еще тест? Может лучше башку тебя оторвать? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически долго. С радостью подтверждаю эту информацию. Бля, Черешкова, ты О, прикалываешься. с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо? Докажите, чтобы человек! Я Нечаев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 Голос Родины есть. Он еще что-то. Так, это Росток Родины. А как его забрать? Это то, что мне нужно. Ага, странно, но тебе школы их любят, хоть и робот. Цветы, правильно? Цветы. Ванька полимерный Так а как их взять? Некоторые роботы совсем как, люди. И некоторые люди совсем как роботы. Это я с тобой согласен, мой дорогой друг. Скорее всего, что-то еще в этой комнате. Нет? Да. Труд. символ Родины и А как мне отдать ей цветы? Цветы! Ей цветы! Так а как? Некоторые роботы совсем как люди. И некоторые люди совсем как роботы. Ага. И троплять придумано. Ну все. Так, насчет теста. А, тест... насчет теста Дарвина. Да-да, буду рада помочь, майор. Я все. А... а вот. Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. Литой, Один есть. Слушай, включи что-нибудь веселое, а? а то как конец свет. Да нормальная музыка-то играла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 простыми словами мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем какой она будет. Но если это Думается. значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. Блин, даже башка заболела. Вот, живее тут ничего не нашлось. Когда они разговаривают, я не могу говорить, потому что я ну, не хочу перебивать. Люблю тебя. Что это взаимно. Заткнись, болван, к тупому. Извините. Сбор эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего вокруг ужаса. Пионер Нечаев. Вы блестяще прошли тест Дарвина. Скажите мне, кем вы хотите стать, когда вырастете? Я а, уже вырос. Измана. Отличный выбор профессии. Желаю вам. Что ж, мне было приятно ваше внимание, майор. Теперь, чем я могу помочь? У меня только что у меня только что какой-то сбой у был. Что, память сбой? Мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это не в В смысле, блять? Да ты издеваешься? Но я могу предложить решение этой задачи, дело в том, что активация режима военных учений. А, два робота. силами одного робота для подобной процедуры требуется два робота, а не один. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала этого жуткого кошмара Мы работали в информационном зале вдвоем А я И ее, ее видел, Клару Сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части Ее по всему комплексу что ли растащил? Именно Как вы узнали, дорогой товарищ? Логично, блять Богатый опыт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 То, что происходит вокруг, чудовищно. Роботы словно сошли с ума. А ты не робот? Ой, блядь, она сейчас будет идти еще 10 тысяч лет, да? Она вообще нахуй не торопится никуда. Терешкову нельзя обижать. На нахуй. Нет, этот, этот не живой. Где она? Ну. Да уж Вы только взгляните на этот позор Это военный робот, нет? Столь благородная роль Помогать лесорубам и службам спасения а, -а, -а. а ты? Как ты используешь данные тебе Нашими создателями орудия как Примитивное животное как зверь Чтобы кромсать и расчленять С этой женщиной шутки плохие Ну а этот Стоит тут голый Как ни в чем не бывало Тебе не стыдно Выпитил всем на показ Свой иредивый уплотнитель Но Ты а -а! понимаешь, что он не сам это сделал Верно? Блять, Терешкова, ты че? Ужас. Ну и бардак. И кто, позвольте спросить, будет все это убирать? Надо срочно вызвать спецтехнику. Они же этот бедолу устроили. Я сегодня такая забывчивая. Че, теперь Вовчика? Как вам людям хорошо? Взяли бритву, избрили отец, родительные и ужасные усы. Вовчика жалко. Ты даже не машина. Дуралей. Ты лишь имитация машины. подобие. Инструмент. Хм, простите. Один такой в свое время пытался меня. Так, не будем об этом. Бля, я вообще не ожидал такого. различных моделях. Модели, выигрышенные в черный цвет, оказались особенно кровожадными. Они убивают людей безобидным лазерным дальномером. Как такое стало возможным? Спешу безобидным лазерным дальномером? Безобидным лазерным дальномером определяется информационным пакетом, содержащимся в специальной капсуле со скалярно-кинетическим нейрогелем. Вы можете найти такую капсулу внутри черного лаборатора. Прикольно. Если она не а, так мы, по-моему, это и лутаем внутри них. Чего? Я вообще ни хрена не. Понимаю. Ты же помощник, Терешкова. Можешь сказать по-человечески. Ой, вс ⁇ Никакого чувства. ха вы наверняка уже знакомы с ремшкафом Элеонора. Блять, с да. Этим ужасным чудовищем, подвергающим людей жутким пыткам с летальным исходом. Моя любимая женщина. Мои алгоритмы испытывают боль, посылая вас в ее кровавые лапы. Но, к сожалению, именно она при помощи данной капсулы может значительно модернизировать ваше вооружение. Понятно, Терешкову, ускоряйся, времени все меньше. Уже иду, дорогой товарищ.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 Терешкова, блять Завязывай Мы на месте, дорогой товарищ Привод административного управления Находится на этом стенде Прошу а, вас, вы получите подключение Вот этот, что ли? Ооо Только прошу, майор Будьте нежны. И мне тоже может быть больно. Оу. А что это шелкнуло? Это у меня боевые протезы трещат. Разлабься уже. Оу. Есть. Вроде все так. Включил его. Оооо. Посмотри, как у него глазки закатило. Я открываю дверь в Атриум. Вам нужно пройти по этажам комплекса И найти милую Хуару Я буду с вами на связи Как только вы попадете на этаж Я проведу сканирование В поисках частей дорогой подруги Блять, Спас вот ловит. это конечно серия и такая да, Чисто пообщаться, загадки поразгадывать ее воедино, прошу вас. Пиздец Вот это я понимаю, Харом Да, с размахом сделано за 5 минут все это не осмотришь. Это точно, блядь. Внимание, Через минут прием Просто... Блядь, вон оно внизу стоит. Вы видите? Нахуй. Я же в ебал ему, когда он успел в меня прыгнуть. Золотая все, что есть. Давай, вылазь. Выход аэромашин. Пускай сейчас лучше вылазит, чем потом. Маленький замах топором с усиленной этой. Вот так вот. Сразу ломает робо любого робота. А на этого усатого вообще два, два удара понадобилось. -а на нахуй. На нахуй. Все, нормально. Мы сейчас отлично с этим справимся. Блять. Эти очистители что-то совсем ебанулись. Я здесь пройду. Да, я прошел. Хорошо, я думал, будет невидимая текстура, которая скажет, пошел нахер. Ах ты, сука. Так, хорошо. Ох, ты блять, иди ка сюда. Иди сюда. Бля. Подходи, подходи, уебок. Подходи, подходи, уебок. Как тебе такое кусок дерьма о, -о, -о, о пошла пошла блять в смысле музыка не заканчивается. нормальный плейлист поехал Ты, сука! На нахуй. О, да! А, все, он упал Да ты что, просто разъеб Блять, очередные колбы Да ты издеваешься, нахуй Вы видели? Там очередные колбы надо искать Одна есть. Одна есть. Еще две. Пошли поставим эту пока. Ох, сука. Как я ненавижу колбы. Как я ненавижу колбы. Пошли ниже. А вот еще одна колба. И останется треугольная. <свист> Стой, смотри, комната отдыха. И там шкаф Элеонора. А это кто? Это женщина или мужчина? Да, а это уже что-то новенькое. Что у нее с головой? Добро пожаловать. Приблизьтесь. Да не убоитесь вы моей... Какой силы? Подожди секунду Я хочу колбу найти, я к тебе вернусь Я хочу найти колбу быстрее Как вообще колбы выглядят? Да было раньше посмотреть Ага, смотри-ка Ну что нахуй? Давай усатый Блять, успел меня ударить. Колбу, дай. Бураф. Блять, ну вот этих бура... Этот бураф это вообще забей. Я Колба находил на этом этаже. Я не думаю, что еще одна колба будет внизу. Хотя... А, уже бежит черный. Давай. У кого яйца стальнее, блядь? Куда музыка закончилась? Ой, блядь, что я тебя не заметил? Невидимка хуев. Я тебе голову рассек. Хорошо. Так, вот части терешковые. Нету ноги, руки и головы Так, хорошо Смотри-ка, тут что-то есть Не, я сюда нельзя пройти А что там? Тут что-то есть А, тут этого робота угандошили Отлично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 Можно так серию, в принципе, назвать. Саты из Красиво здесь было. Разве вот не убили. прискорбное зрелище? Соглашусь. Максимально согласен. Что-нибудь есть? сколько вас плеть будет оттуда вылетать. Последний. Не, ну в принципе нормально. Детальки-то надо как-то собирать. Усатые извращенцы, ебучие пироги. Мне кажется, ли эта камера совершенно безвредна. А там кто-то есть. Полипы. Блять, ненавижу полипы. Так, красная должна быть рядом с синей Вот так Гениально Ну, Данила, блядь, что ты делаешь с этим? О, смотри Это что-то новенькое Здесь потребуется проявить пространственное мышление Нет, блядь Поражать меня эти ваши замки Ебать. Так, ну мне нужно пройти на ту сторону просто раз скажи, почему нельзя было поставить везде замки попроще и понадежнее? Например, код Подозреваю Сука. потому, что в таком случае через них смог бы пройти тот, кто взломал код Mm -hmm. А так через них может пройти тот, кто осилил головоломку Согласен Ебанешься. <звук> вот пи пиздюк, блять Усатый <звук> хера в рот <звук> Давай, блять Давай, сюда, я долбоёмся, пором блядь. <звук> На нахуй, блять, в твою голову дурную Сюда давай. Бля, опять музыка закончилась. Блять, нет, хорош. О, блять, ну вышел, вышел, вышел с палкой со своей стростью, блять. Закройся там нахуй и сиди, блять. Бедолага. Ух, сука, больно. Дожди. Да ладно, или он там восстанавливается? Все. Все, видимо, нагулялся блядь. Ой, я могу сюда пролезть. Но подожди, меня интересует вот это блядство. А как выглядят особые нейроконнекторы, которые получили ученые из Когорта Академика Сеченова? Нейроконнектор особого типа обозначаются литерой гамма и выполнены в виде браслетов на правую руку Литера гамма? А где тогда бета? Или это и есть пустышки? Пустышки действительно маркируются. Что-то есть бета. Но первоначально бета-коннекторы были настоящими. Чье-то я не понял. Можно попадать. Или зачем я сюда? самые первые экспериментальные прототипы нейроконнекторов с особыми полномочиями именовались коннекторами Их было всего два. Академик Сечинов выполнил их в виде колец. И что с ним, а, вот, смотри? После необходимых экспериментов Сечинов вывел данные кольца из списка особых нейроконнекторов. Для ученых были изготовлены доработанные гамма-модели в виде браслетов, согласно численности научной когорты. То есть браслетов гамма-коннекторов всего 7? Вавилов, а, королев, курчатов, лебедев, Павлов. Филимонин и челомей? Совершенно верно mm, Нет, точно не это Вот это Это то, что надо Там я могу на полку залезть О! То, что нужно Отлично Только сначала мы посмотрим, что здесь Нихуя Блять, как-то здесь крипово. Ой, я, нет, тебя я бить не хотел. Только робота. Блять, что-то мне в лицо прилетело. Пакет, блядь, мусорный мне в лицо прилетел. Смотри, сюда можно забраться в теории. А, я и так сейчас сюда заберусь. Это если я вдруг упал, я могу отсюда выбраться. Я понял. Присаживайся и пошли, смотри. Блять, а я не могу здесь пройти. А где я могу пройти? Только здесь. Нет? Да. Там какой-то робот на меня посмотрел или мне показалось? Есть! Просто вон там что-то интересное есть. Да ладно, Паш. О, блять, дружочки мои пирожочки. Как вам такое, мрази? Только музыка начинается, Данила уже все заканчивает. Эх ты, блять О, вот это я понимаю, тусовка Хуя, он в меня с двух нот вылетел. Так, здесь, блять, одним этим не отделаешься Ебаный со щитами, блять. Мне нужно полечиться. Что ну что, блять. Давай, нахуй поинты. Минус еще один Ну а с тобой давай так покукарекаем Ну давай, давай, давай, давай Нормально тебе там под полимерным щитом Сидится, сука так блять решаем проблемы вышли три прости четыре проститутки охиревшие О, блядь. одна загадка сука лучше другой это просто забей твою мать И не это Может быть это? Ну, это хотя бы с, с дверью Да, нет, блядь, и не это Твою мать! какая тогда а еще есть вот такая но в нее вход закрыт я же оттуда не могу управлять ею а там вон труба есть по которой можно залезть магнитный стенд Миллион загадок, и все без подсказок. Найдите способ пройти дальше. Там двери нету. А, стой, подожди. Я еблан. Во. Так, хорошо. Что-то я тут открыл. И что? Бля, он сверху. И как мне теперь туда забраться? Твою мать! Я теперь не выберусь назад. Правильно получается. Или выберусь. Не, выберусь. Похоже. Не, не выберусь. Надо придется сначала начинать. Я был уверен, что это вот это все. Потому смотри, там он, оказывается, есть вентиль. Блять, а как я этот вентиль не заметил в прошлый раз, С какой он стороны был? Да это вот это наверное давно было. А как убиться? А, стой, смотри, вентиль. Все правильно я сделал, блять. Мне нужен сейчас... Не, не этот. Так, возможно, вот этот. Тут можно попрыгать по ним. И зачем-то это точно надо. Да. Смотри. Опа. Опа. Блять, вы чё прикалываетесь? Зачем так сложно? Вы в Ножка моей... Таких железок мне еще не попадалось. Это что за ведро блядь Ближний боетов робот особенно опасен. Да что ты говоришь? А я-то думаю, почему мне так можно? О, блядь! Пизда тебе, калькулятор. Пизда тебе, калькулятор. Я случайно нажал вовремя щит. Ножка Клары. Блять. Я предлагаю бежать нахуй. Пизду их. Ох, бля. А, я застрял. А, нет, не застрял. Подожди, теперь куда? Бля, я не туда пошел. А я, походу, не туда пошел. Че, долбоеб, как разогнался?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 Этим занимается отряд аргенту? Нет. Доверять в этом вопросе живым людям было бы слишком рискованно. Охранный а. коннектор занимается вот игрок сохранительницы Сеченова. Близняшки балерины. И нога. Ну и технологии, конечно. Самовосстановление. О! Прелесть. Все, я думаю, на этой ноте нужно сделать перерыв. Мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал.